Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, всех приветствовать! Давайте поговорим немножечко. Мы сейчас с вами встречаемся на канале, на моем персональном канале, Майкл Мелехов. Ну, я, возможно, буду говорить о каких-то вещах, которые, скажем, не очень, возможно, приняты. Но я постараюсь быть корректным в плане того, чтобы... Скажем, не дать повод ну, властям YouTube, какие-то там санкции применять. Поскольку это не популярные новости, конечно. И мы сегодня говорим про вторую часть, вторую часть, шестой печати апокалипсиса. Первая часть на была несколько дней тому назад. Сейчас у нас часть вторая. Вот. Ну, я, давайте мы начнем вот с чего. Поскольку уже, скажем, это моя программа, то давайте мы поговорим, может быть, я повторю на главном канале, о людях, которые родились в августе месяце, Поскольку сейчас у нас началось начало месяца, у нас сегодня 3 августа 2021 года. Время 7 часов утра – это город Чикаго, соответственно, 15 часов – это время московское ну и мы поговорим более подробно о предстоящих событиях в другой раз, но сейчас общая характеристика людей, которые родились в августе месяце. В общем-то, как мы знаем, ну и как нам, в общем-то, постоянно там пишут в различных источниках, лев львы, вот за диагальный знак, диагральный знак это лев. Ну, разумеется, вот тот, кто у нас львы, вот они, так сказать, вот имеют такие качества. Все и далее и далее. Ну, вообще-то говоря, лев из знак Лев, берет начало не, скажем так, вот как принято считать, э, э, ну, начало, формально начало 21 июля. Что самое интересное, что в полную силу Лев входит в вот вот, знак, входит в полную силу, только 28 июля, поскольку одна неделя дается на разбежку утихания предыдущего знака, это у нас Балараб. И то же самое случится примерно 20 августа, вот, потому что 21 формально сейчас знак Дева, но еще неделька будет, так сказать, вон постепенно убывает до нуля, ну и вот уже полная, начинается 28 го примерно, августа, это уже у нас будет конкретно дело. Ну, вообще-то, в принципе, знак Лев называют также знаком Солнца. Почему? Потому что люди, родившиеся в этот период, то есть период с 21 июля по 20 августа, и в переходный период, даже до 28 августа, они отмечены очень серьезными качествами, солнечными качествами. Вот. Поэтому у нас в заглавии есть такой момент, который называется «Сурья». Еще раз, друзья, я только с этого начинаю, а потом мы перейдем уже к теме, которая ждет это вторая часть – ну и в том числе там был у нас вопрос зрителей. Вот, мол, не то что было объявлено в один момент. Не осветился, вот сегодня попробуем поговорить. Я просто хочу показать и проиграть. Буквально мы не можем долго да, играть, но YouTube нам не даст. Но вот я хочу показать вот такую картиночку. Вот, видите, Сурья, мантра. То есть сегодня очень и очень важны в наше время, в котором мы все находимся. Сейчас мы об этом поговорим. Очень важны такие вещи, которые называются молитвы, салмы, мантры, ну и так далее. Почему? Ну, потому что это своего рода ковачи, ковачи вот у меня я, я еще кавача. Кавача это броня защиты. Вот. То есть защита от каких-то неблагоприятных, будем так говорить, воздействий. Ну, вот давайте послушаем пару буквально секунд, иначе нас закроют. До 15 секунд можно. Пожалуйста. Ну, наверное, достаточно пока. Да? Вот. Кому интересно, посмотрите. Это мантра Сури. Вот. И эта сурья ⁇ это Солнце на Ну и как мы видим, здесь кони есть, это упряжка из семи коней, и он выседает на да, вот на этой повозке за семью лучами или семью конями. Поэтому у нас есть э, какой э, класс. У нас есть Елена Смирнова ведет его, одна из наших преподавателей. У нее познания личности, которые так и называется. Школа ее, Школа 7 лучей, но в нашем университете. Да? Где она дает различные варианты годовые так далее, так далее. Это очень важная вещь. Это давно известная Библии, и, и, и, и, и, и все, что угодно. Очень интересно. Итак, давайте продолжим мы. Продолжим мы. Кто эти люди, которые родились? Которые родились именно конкретно в августе месяце. То есть это люди солнечные, поскольку любой солнечный человек, он совершенно независимый. И он, так сказать, наверху сидит, видите, вот восседает, солнце восседает. Поэтому эти люди, они всегда выше, выше своих, сказать, своего окружения, выше толпы. И независимо от того поприща, на котором они работают, независимо от каких-то своих, своего происхождения, они Достигают, как правило, самых, в общем, серьезных ступеней социальной лестницы. Вот. Испытывают достаточно, достаточно сильное влечение к другим сильным личностям. Ну, и их отличает, довольно щедрое на то. Они любят делиться. Солнце. Солнце любит давать лучи, любит греть, обогревать. И э, в наше время такие люди, они э, вот таким образом себя ведут и делятся своими качествами. Да, вот. эм, независимый, никакой диктат, не, вообще они не подчиняются никогда, никакому контролю, очень целеустремленные люди, они добиваются, у них очень серьезная сила, они добиваются успеха, это все, все люди, которые рождены в августе месяце, ну вот до конца примерно до, до 21, конечно, это самое сильное качество, дальше они чуть-чуть выгасают, переходят в другую, но в общем-то примерно до 28 августа они обладают и такими качествами, да? они влияют на окружающих очень серьезно, их вдохнавляют, вот, и вот интересно, что, значит, Наполеон Бонапарт, он родился 15 августа. Да, и он повел за собой очень много людей. Значит, да. Им рутинная работа не грозит. То есть они постоянно где-то там двигаются, моторные такие, понимаете. И они, если их ограничить от чего-то, если их взять и куда-то... В стороночку оставить им очень-очень некомфортно. И они попадают в очень серьезное болезненное состояние, если им не дать вот, так вот себя показать. Поэтому очень часто эти люди, если они не понимают, конечно, своей натуры и если они находятся под влиянием каких-то обстоятельств, каких-то других каких социальных причин, то они могут попасть в очень тяжелое угнетенное состояние которая может потом привести к тому, что они вообще ну, они на физическом плане им будет очень тяжело потом обратно вырваться. Вот. А в то же время, поскольку огромное количество людей, и они пытаются это тренировать, то, разумеется, там не только друзья у них есть, то есть чувствуют их, скажем, конкуренты, чувствуют в них какую-то силу, угрозу, даже подспудно, потенциально, но и ревность какую-то. Поэтому они могут создавать себе врагу, они говорят правду матку, как говорится, в лицо, вот, и будут защищать обиженных и оскорбленных, любой ценой будет, они будут становиться на, на сторону сторону. Ну, а у нас, как мы знаем, сопротивление не любит. Поэтому бывает и просто убирает вот, физическим образом. Бывают такие случаи, да? Вот. А, то есть а, у них есть одно качество, которое очень хорошее качество, но в наше время, к сожалению, это качество не принимается по одной простой причине. Благородство человеческой натуры а, – и вера в это благородство человеческой натуры, которая есть у них, она сегодня не принята. Сегодня, к сожалению, как мы знаем, немного благородных людей в основном у нас в другом качестве себя видят. Вот. Поэтому у них много возможностей ожиданий и вера в том, что как они себя чувствуют, так и другой будет чувствовать по отношению к ним и по отношению к другим людям натыкается на такую вот преграду ну реалити вот нашего времени реальность нашего времени а, к сожалению это приводит к каким-то конфликтным ситуациям приводит к каким-то личным трагедиям возможно и какие-то страдания у таких людей возникают к сожалению да у них прекрасные организаторские способности вот таким людям еще раз повторюсь правда. Это не только людям августа, потому что есть специфика, конечно же, дня. Вот. Но, в общем-то, как правило, еще раз, в общем то целом, вот это люди такие. То есть они берут у себя, так сказать, всю власть на себя. Но, допустим, им в то же время, поскольку Солнце, как мы знаем, может сжечь, да, может сжечь, давайте я еще раз включу, Сурья. Вот. Ну и они могут сжечь с жаром свой планету, свою энергию людей, которые ну, этого могут не знать. Ну и надо с почтением относиться и понимать о том, что, к примеру, Солнце, Солнце, которое на небе, да существует циклы определенные. Да? И вот, скажем, утренние лучи – это утреннее время. Это очень и очень благотворное время. Поэтому, как мы знаем, да, вот есть инфракрасные, есть ультрафиолетовый лучи. Нам всегда говорили о том, что ну, не надо находиться примерно с 12 часов до 5-6 часов. Так нас учили, когда мы приезжали. куда-то, Я помню. Но юга мы ездили, да, все подпускают, понимаете, в северных районах. Если на юг, там, там, там солнце, вот, ну, понятно, Крым, Кавказ, да, куда там еще. Так вот, можно сгореть, правильно? Ну, в этом, да, действительно есть. За одним моментом не знали мы, когда, я по всем случае многие и сейчас, наверное, не знают, о том, что вечернее, то есть лучи ну, лучами, да, понятно, ты не сгоришь там в 6 часов вечера, к примеру, Трудно сгореть в 6 часов вечера, если ты под солнцем там бежишь на пляжу и греешь себе чего-нибудь. Но они неблагоприятны на тонком плане, неблагоприятные лучи, вечерние солнце неблагоприятное. Вот, для каких-то там утреннее, да, благоприятное, это на тонком плане, но это уже делать другое. Так, значит, что еще? Здоровье. Такие люди, как правило, они по здоровью, они крепкие здоровья, у них способность быстро восстанавливать силы, то есть источник жизни, Солнце ⁇ это источник жизни. Да? Но сердце, вот в чем дело, сердце, поэтому стремление подняться, стремление доминировать. Стремление быть лучше, лучше, выше, сильнее, как там лозунг Олимпийских игр. И в то же время стремление помогать и защищать могут привести к тому, что э, нету равновесия в этом, нету гармонии, вот в этом качестве, в этом стремлении. И тогда будут проблемы с сердцем. Короче говоря... Э, циркулярные циркуляторы, системы, эти кровеносные системы, она может быть подвержена, то есть это аритмия, циркулярная циркулярная недостаточность, короче, сердечная недостаточность. Ну и в то же время это горят горят, знаете как, суставы, то есть это ревматизм, это общее воспаление с этим связанное. Ну, и лекарства и врачи им, по сути, не нужны. Тем более, я вчера разговаривал со своим приятелем, он поживает в районе Нью-Йорка. Он говорит, интересно смотреть на эту картину. Человек лежит или ходит по пляжу в масках. Вместо того, чтобы дышать воздухом, дышать солнцем, нет, он на себя нацепил эти маски. Вот, но об этом мы поговорим, поговорим чуть позже, но это реальность нашего времени. Можно, нужно, это вопрос другой. Каждый решает этот, этот вопрос, как говорится сам. Да? Вот, а по, финансам, по финансам. Итак, люди, родившиеся в августе месяце, по финансам, они чаще удачливы в каких-то финансовых делах, чем неудачливы. Ну и в принципе бизнес, который... Ну, нормальный бизнес, законный естественно бизнес, он обеспечивает им успех, в принципе, финансовые перспективы у них достаточно благоприятные, ну и они общаются с людьми, притягиваются, я, например, притягиваются к таким же людям, солнечным людям, которые занимают какое-то положение, и это им обеспечивает вот, успех. Вот. В то же время, очень часто эти люди, скажем, биржевые отношения, вот там, где я специализировал, вот люди, они им благоприятно занимаются биржевыми какими-то энергиями, да, трейдинг и так далее. В то же время какие-то солидные, серьезные какие-то капиталовложения им желательно бы заниматься какими-то серьезными масштабными делами, финансовыми проектами, управлять людьми, но не работать в одиночку. Что конкретно золото имеет? Кстати, если уже кто-то на маркете, на бирже, вот, разработки каких-то вот таких месторождений, алмазных золотых, но это вот все экспорт-импорт, ну и какие-то серьезные, возможно, правительства и муниципальные какие-то мероприятия. По поводу браков союза. Но э, у людей, которые вот родились в это время, у них э, хорошие отношения с людьми, которые родились э, по тем же знакам Льва. То есть в интервале с 21 июля по 20 августа. Ну, и также есть второй период, есть положительный, есть отрицательный. Знаки. Ну, это не имеет значения. Это астрологические терминология, Но второй период, он длится с 21 ноября по 20 декабря. То есть, это Стрелец, ну и так далее. Это уже неважно. Вот. Ну, и еще один есть период с 21 марта по 19 апреля. Это Овен. Короче говоря, тут идет три знака. Это огненные знаки, да? Это огненные знаки, а именно это знак Льва, это знак Трица и это знак Побода. Вот. Ну и в конце из этих перечисленных периодов да есть еще день вхождения в полную силу и день выхода из полной силы. То есть это еще где-то около недели. Вот. Ну и также благоприятные отношения с людьми, которые родились с 21 им. 21 декабря по 19 февраля. Достаточно большие промежутки времени. Еще раз повторяю, это в общем и целом. Да? В общем и целом. Так, ребята, давайте мы теперь я уберу. А, нет, я не буду убирать эту заставку, я ее переключу, поскольку мы сейчас будем говорить о каких-то вещах и сразу, сразу вопрос. Значит, был, который последовал. Майкл, вы ничего не сказали про зомби. Ну, я и сейчас не особенно буду говорить. Но дело в том, что есть определенные прогнозы. Определенные прогнозы. Давайте я, я сейчас ссылку это дам вам. Давайте я сейчас вам дам. Так, капи. кто Кому интересно? На английском языке, правда, но ну, передать понятно я не буду. Да, вот это копия этой ссылочки. Да. Ну, и это написано Zombie Survival Guide. То есть выживание там в мире зомби, так говорить. А здесь написано видите, complete, complete, завершенная protection from the living dead. Living dead. Человек, умер, но в то же время он живет. Таких людей называют зомби. Вот. Что самое интересное, да, мы сейчас еще раз, эта тема может быть и отдельная, но она какая-то очень и очень мрачная. Переход такой с солнца, да, вот, в мир э, темных, но э, плохо с ними, там, людей там хоронят, но это и другие. А конкретные зомби, они чем-то или что-то на них воздействовало, почему они восстают из мертвых. Вот. Это их зовут зомби. То есть, ну, часто мы в фильме там такие, знаете, как это могилы там разрываются, оттуда вылазит мертвец, какой-то себя. В общем, страшные какие-то вещи. Но дело в том, что любой фильм, любой да, фантастический научно-фантастический рассказ, роман, любой. Любая сказка, она имеет под собой основание, почему она сделана. То есть это не сказка, это не science fiction, это не magic. Это реальные вещи, описанные ну, в таких жанрах. Реальные вещи. Просто нам, они, мы нас так воспитали. Да, о том, что ну, мы отрицаем то, чего мы не знаем, не видим, и это не принято, где писать как и не принято говорить сегодня на таких каналах, публичных каналах о каких-то вещах, которые имеют место быть, но они завуалированы ну, по разным причинам. Да. И вот это survival guide или это учение, да, учение. видите, здесь есть, ну, если вы захотите перевести, вы переведете, ссылочка-то у вас есть. да? Вот Здесь много-много видите, чего-то много чего. Ну, опять же, для определенных целей. Есть ссылки, действительно есть ссылки, их много. Если вы захотите, вы найдете. дело не в этом. Если вы захотите, вы найдете. Давайте, чтобы не быть мрачным вот по этому зубу, я лучше переключу на эту картинку. Дело в том, что есть на Земле, есть определенные районы, где это было, где то встречалось в реальном времени, в реальном и это было, и это видели, и это невероятно. Это как кино, но это было. Просто еще раз об этом писать не принято. Кто и почему об этом идет речь? Идет эта речь, вот почему. Мы сейчас говорим о шестая печать апокалипсиса, о которой мы начали говорить в самом начале. Но там немного было. Там было у нас Ольга Викторовна, там были какие-то другие вещи. Вот. Но у нас есть определенные даты и определенные я. Программа, наведенная на нас. На, ну, наведенная, условно, слово так будет, наведенная, да? Хотя такая она есть. Эта программа связана с определенными э, циклами. Причем, что самое интересное, то, что происходит внутри цикла, это частности. А самое главное, то, что есть определенный цикл, период, Времени, когда что-то происходит. И прежде чем перейти к лучшему, мы должны пройти через худшую. И как мы знаем, вот это у нас сегодня проходит. То есть связь какая? Не философская, а вот связь конкретно о чем только что шла речь. Это к тому, что человек под воздействием чего-то... Да, чего мы знаем? Вот воздействие первое э, болезни, далее предохранение от болезней в виде намольников, да? третье э, социальная, как ее назвали, дистанция, полная чух. Вот. Не имеет никакого значения это все, в принципе. Но тем не менее, так оно принято. Да? Ну, практика, я имею в виду предыдущее, это показывала потому что были причины еще раз определенные. Ну и сегодня то, что нам требует всем вот, категорически полное вот это вот вспиливание. Э, Причем это интересная штука, что существует вообще-то говоря, во всем мире определенные сроки для появления какого-то определенного лекарства. Вот тут не было никаких сроков. Тут было у нас конкретно, конкретно а, значит, создание чего-то, которое нас будет всех спасать. Ну, условно говоря, так оно как бы и должно быть. Потому что во время войны, допустим, да, если бы не было пенициллина, допустим, антибиотиков, то были, очень много людей бы умерло. Вот. слава богу это было им было много спасено людей потому что если допустим будет какой-то серьезный воспалительный процесс то мы не обойдемся без своего рода антибиотика чтобы ликвидировать иначе это будет абсцесс, ну и так далее мы знаем что будет. поэтому что-то надо предпринимать вот. и вот интересные вещи у нас несколько есть вариантов разные компании, то есть, по сути, идея правильная, да? создать то, вот борются средства по цифрака, да, мы знаем. Вот. Но пока еще не придумали ничего, с одной стороны, верно? с другой стороны, у нас есть определенные методики лечения. Да? И на определенных территориях, в определенных странах, мы должны соблюдать эти условия. Ну, мы не будем, не можем обсуждать, правильно, неправильно, правомерно или нет, вот есть закон, мы их обязаны соблюдать. Причина э, несоблюдения, ну, точнее, несоблюдения ведет в определенные последствия. Но ну, кто желает, на себе это дело испытывают, э, ну и, соответственно, реакцию получает. Короче говоря, короче говоря, несколько компаний, э, которые начали это делать, вот эти вот прививки, вакцины. Да? Вот, таких компаний несколько. Ну, русскую компанию, вы знаете, э, э, Насколько я знаю, да. Но я знаю также несколько компаний, которые делают это Pfizer, американские компании, это Pfizer, это Johnson Johnson, есть компании AstraDica и Moderna. Вот. И вот интересная вещь: понимаете, есть. Какие-то определенные аббревиации, будучи, допустим, астрономерологом, мне интересны коды определенные. Мы сейчас об этом поговорим по поводу кода. Но а, буквы, допустим, они тоже имеют значение. Почему? Потому что буквы можно трансформировать в цифры. Поэтому, скажем, в нумерологии есть такое понятие число имени. Поэтому довольно важно имя человека. Вот приехал, вот я, допустим, был там, ну, понятно, меня там, родители мне называли Мишей. Да? Вот. Ну, родители меня так называют. Вопрос другой, что 30 лет я Майкл, совершенно официально, да? То есть я поменял свое имя. Пом... Ну, не то, что я поменял, но вот так получилось. Я тогда этим не занимался, я этого просто не знал. Ну, так получилось официально, да? Поэтому меня можно называть там, так, родители там зовут, близкие и так далее. Но меня мое имя, вообще-то говорил Майкл. То есть, другая смысловая нагрузка, другие энергии. Поэтому я это говорю к чему? Есть, допустим, у нас в Соединенных Штатах есть штаб, да, который зовется Калифорния. Калифорния. Там есть одна буковка, да, которая выходит за... То есть оно произ... по-английски произносится и так, и так. Допустим, cat. Да? А, а оно пишется через букву си. Да? Через букву си пишется. А Допустим, моё, фами... моя фамилия Мелый Ков, да? произносится по-английски. Через кей. кей ну неважно. Через кей. Буква ка. Тоже, тоже K, да? Кет. И там, и там. Так вот, Кали первые четыре буквы мы берем Кали, а дальше идет Форня. А, так вот первые четыре буквы Кали это Калиюга, которая у нас только она через букву К, а Калифорния пишется через букву СИ. допустим. Но очень похоже, это и смысловая нагрузка. Поэтому Калиюга всегда она заканчивается разрушением. Это гибель, короче, иными словами. Эта гибель может быть физическая, что в общем-то не имеет особого значения. Почему? Потому что человек... He is gone. She is gone. Английские выражения. Gone ушел. И теперь мы это применяем. Ну, обычное слово умер. да Умер, понятно. Да? Но ведь... По-разному же можно называть вот этот период ухода. То есть, если он ушел, гам, тогда он должен прийти, по идее. Ну, вышел человек, да? Папа дома? Папы нет. Ну, как вы воспримете эту фразу? Папа дома, где папа дома? Папа в квартире, в доме? Или, или дом это что? То есть дом, очаг, там, это вот это, вот Хавер, известный там этот роман, да, который был поставлен по нему, фильм, да, наш дом, наш чат. Дом это что? Это земля, это наш дом, вот жизнь наша, понимаете? Поэтому тут по-разному. Я это к чему рассказываю? Я рассказываю о том, что в одной из компаний, производящих вот эти оценки, э, э, есть три буковки. Значит, R and A, Modern, R по-английски а, есть ДНК, по-русски, да? Значит, она переводится как дезоксия репонуклеимного кислорода. А есть РНК. Это просто репонуклеимного кислорода. Так вот, а по-английски это звучит DNA и RNA. RNA. То есть идет и модерна, ну, возможно, так ее и назвали, я не знаю, компания помню. Но дело не в этом. Дело в том, что путем, ведь, смотрите, у нас идет, у нас есть курс Ольги который называется. Я не помню, как называется, но, в общем-то, модификация там ДНК, там, типа переконструирование. Ну, не имеет значения. То есть мы родились определенной конструкцией. Вот. И мы, собственно говоря, функционируем благодаря этой конструкции. Вот так вот мы все такие, да, все до единого. Но мы можем теоретически себя перестроить. Просто путем деградации мы дошли до того степени, что мы не воспринимаем очень многие вещи. И поэтому огромное количество противостояний, войн и так далее. То есть наука это одно, а наука, допустим, вышла откуда. Как говорит Олег Пивоваров. Из храмов, да? А человек не верит в это дело вообще. Ну, вообще он не верит. Какой храм? Человек не верит в Бога, да? Он верит в науку. Но если она вышла из храма, то кисток где находится? В духовности, наверное, наука и религия всегда были идеи. Поэтому это же просто нонсенс полнейший. То есть человек, потому что он не знает, его так не научили, его учили в определенном образе, он отметает все, что вокруг этого. То есть речь идет о грубом плане физическом, и речь идет о тонком плане. Так вот, что происходит путем воздействия на организм определенных факторов, да, ну вот мы видим Солнце вот сейчас, да, вот мы Солнце видим, правильно? Так вот, это же, это же потрясающая вещь Солнца, понимаете? Это солнечные лучи. Это же не загар, и сидеть это самое, до черного цвета тебя доводить, и там ты дымится уже, одни угли, он, она, он лежит на пляжу. Я не знаю, кому это красиво, но это, это вы перестраиваете, мы перестраиваем этим самым какие-то воздействовано на то, что создано природой. Понимаете? И воздействие вот такие вещи могут привести к каким-то эффектам, которые не изучен Так вот, есть прогнозы. Есть прогнозы. Есть прогнозы, ну, можно называть это прогнозы и предсказания, в котором очень и очень серьезные вещи предсказываются. Но это программа, еще раз говорю. Это программа Почему? Потому что есть программа, она записана. Все идет по программе, записанное уже. Есть сценарий. Мы все участники пьесы, все до единого, участники пьесы, в которой кто-то играет определенную роль. Кто-то кукловоды дергает за ниточки, кто-то вот танцует, поскольку их дергают за ниточки, кто-то наблюдатели, где-то статисты, где-то там массовка есть зрители, которые за всем этим наблюдают, вот. и вот эти вот процессы, которые сегодня происходят, соответственно соответственно возникают моменты, которые, ну в частности, зомби, то, что появляется. Я хочу показать вам вот здесь ссылочку, пожалуйста, ссылочку. Официальное письмо. Ну, кто читает по-английски, тот прочитает. Ссылка есть. Здесь не видно, возможно. Да? Вот. А здесь написано о том, что самое-самое ну, серьезное, очень серьезное письмо, когда-либо какое-то было написано, написано это письмо Мишелу де Королю Генриху четвертому. Ну тому самому после а это Генрих второй, да, Эпистол, то Генрих второй, да, вот, где он предсказывает, что будет происходить. Вот, прочитайте, прочитайте. Так, ну и давайте я сейчас пока временно уберу. Я хочу потом сейчас убрать здесь. Ага. Ну вот давайте все же я могу показать. Кто будет смотреть, тот умеет это прочитать. Пускай оно побудет некоторое время на экране. да? Вот ссылочки. Видны ссылки. Ну вот. Значит, давайте первые три ссылки. Это наши, это кто-то спросил, поэтому я хочу дать здесь эти ссылки, Кому да? это интересно, кто еще не подсоединен. Ну, кто будет запись например. Да? А вот это вот у нас. Эмейл e – это кто-то задавал вопрос по поводу финансовых дел, поскольку тут все связано у нас, и это тоже тут финансовый момент, биржи, и так далее. Это эмейл, e который отлично от эмейла e центра Сангейтс, это эмейл e чисто по бирже, по финансовым делам. Да? Вот, значит, давайте мы тогда пойдем дальше. Вот. И продолжим то, что было у нас в прошлый раз. А, ну вот, значит, давайте пару слов буквально скажем. То есть у нас есть определенные даты. И эти даты связаны с той самой программой, которая уже там сверху есть. Значит, мы говорим о формальном астрономическом, не астрологическом, а астрономическом событии, а именно 2163 года, до которого осталось, там, как мы знаем, 100, там 40 лет. Вот. вот это формальный переход из одной пары в другую пору, то есть мы идем в обратном порядке. То есть мы искали юги, возвращаемся в два пара юга, в третью югу, и потом перейдем в сатью Вообще самую пару. Так вот, путем воздействия на наши какие-то генетические там, там ДНК, РНК, допустим, мы меняем генетическую природу, нас. А дело в том, что дети, которые рождаются сейчас, меня не меняя, они уже, так сказать, уже нормально, они себя сами защищают, потому что рождается новое поколение. Старое поколение будет уходить не потому, что оно будет уходить. Ноги будут уходить нормальным, естественным путем, путем старения и умирания, да, это мы знаем. Изумена тела, короче говоря, будет происходить. Но вот этот аппарат и то, что вот здесь находится сверхдуша, они должны оставаться на том уровне, иначе мы родимся все в определенном, значит, в определенном месте которая не соответствует тому, чего нам хотелось бы быть. Ну, есть места, которые нам не нужно быть там. То есть мы должны быть, чтобы эволюционно развиваться, там не будет таких возможностей, как есть здесь, у нас. Поэтому нам надо быть в определенном умонастроении, чтобы не уйти в те места в следующий раз. Но эти, эти времена придут и очень многие будут воздействовать. Так вот, что содержится в этом письме: в этом письме содержится Нострадамс о том, что он предсказывает: что 5 миллиардов человек, 5 миллиардов человек близко, кстати, тому, что вот два наших преподавателя говорили, цифры совпадают. Кстати, а то, что мы беседовали с Ольгой, вот, цифра называлась 4,5. 4 миллиарда до 4,5 миллиардов, ну, 5 миллиардов, туда-сюда, 500 миллиардов, понимаете. сколько уже там людей официально после вот этого эпидемии ушло да, Ну ушло столько. Поэтому, что там за один-полтора года? А тут впереди еще 140 лет. Представляете, да, что может быть? Короче говоря, если мы хотим, еще раз повторяю, не уйти просто, вот, там, скажите, это неважно, а чтобы, ведь 140 лет, это означает, что только те, даже те, кто родились сегодня, 3 августа, ну, вряд ли живут до вот этого 140-летнего периода. То есть, возможно, но вряд ли. То есть, это надо разделить еще на два поколения. А если люди старшего поколения, так, ну, сколько там, ну, 20-30 лет, 40 лет, допустим, им, дай бог, но ведь это ж все равно впереди еще потом еще 100 лет. То есть, все равно пройдет еще следующий цикл. У нас не так много времени, ребята, для того, чтобы понять вообще, о чем идет речь, и а, прийти в эту ну так сказать во все оружие да это здорово поэтому вот есть есть очень серьезные моменты Итак, значит мы приходим к вот сейчас у нас что август месяц в общем то скажем в этот период времени я я лично я не вижу и по кодам нет. Но есть какие-то даты. Вот я Портал, непонятно какой портал. Можно его как угодно называть. 8-8, я не знаю, откуда он. Это все... Это, это не те даты, короче говоря, которые могли бы быть достаточно серьезными. Даты все связаны, должны быть связаны с кодами определенными. Понимаете? И здесь есть люди, которые значит, руководят, например. Они имеют определенные коды, число, ну, числовые коды, да. Вот, значит, эм, э, скажем, э, очень такой интересный факт и достаточно серьезный факт. Достаточно серьезный факт. При всей неоднозначности этой личности э, я говорю про Белоруссию. Я говорю про Лукашенко. Значит, в связи с чем? Еще раз. Это просто анализ. Это просто информативно. Самое главное во всем этом деле, что было? Ну, во-первых, определенное количество лет которая ему исполняется, вот. насколько я знаю, он родился, насколько я помню, да? он родился 30 августа 1953 года. То есть ему э, я хочу добавить 66 66,6 лет. Почему три шестёрки? Об этом шла речь в прошлом году. Вот. То есть 66 и 53 это сколько будет? 19, да? То есть 20-й, середине 2020 -го года, примерно, да, середина 20-го года, ну или конец 20-го года, сейчас 21-й год. Вот. А, и о чем шла речь? В разгар по всему миру этой эпидемии, пандемии, как ее назвали. И всех, соответственно, превентивных мер. Единственный человек в мире, единственный человек в мире, по сути дела, Лукашенко, который сказал, что нет такой болезни. Он что, больной или как? Напрочь, единственный человек, президент, Республики, ну, он не страшный страны. Вот. Ну, просто так, да, президентами не становится. Просто так. Кто-то же его избирал, народ же его... тот момент, когда его избрали. Я не говорю про сейчас, допустим, так далее. То есть была причина. Понимаете? И вот, когда он сказал, что этого нету, причем, я, я где-то даже слышал, он сказал, что это не разносится, не относится. Она есть, эта болезнь, допустим, да? Но она не относится к разряду инфекционных. Поэтому... Если это не инфекционно, кому нужны эти маски? Социальная дистанция, хочешь носить домой, это ради Бога. У каждого есть своя воля, своя правда. Но в отличие от Эйка, очень многих, да, он устроил, допустим, да, славянский базар в прошлом году, не в этом году, в прошлом году где люди сидели, вообще-то говоря, в разгар всех, они сидели и без масок, и более того, целовались там только так. Вот, в Киркора, в частности. А, и, а далее его хотели, понятно, свергнуть. Я сейчас еще раз повторяю. Я просто делаю анализ. Как, что и почему. То есть не, хоть, не хотят люди, то есть есть, конечно, всякие... Факторы, которые приводят к чему-то. И, конечно, это вот тут пишет у нас э, непонятно что, и непонятно откуда -то взявшийся товарищ, вот, написал фу. Ну, фу, для него это пускай будет фу и фу. оставьте этот самый дизлайк и продолжай так считать. Э, но эта программа, это программа чего-то. За это это все ерунда. Для меня это все мелочи. Абсолютно мелочи. Как бы оно ни было. Это часть определенной программы, в которой мы все находимся. И это нам очень четкое указание, как надо себя вести. Понимаете, мы все слишком предметно и это все воспринимаем. Значит, В Бразилии президент, родившийся 21 числа, ну, короче, в 1955 году он родился, по-моему, я не помню, да? Он выступал против, соответственно, вот этого всего. И э, осенью 21 -го года ему э, должно быть 66-60-х лет. Очень интересный момент. И точно так же он был чуть его не уничтожен. Да? Или убили, или... Ну, неважно, это не имеет значения, да. Слово это не имеет значения. То есть о чем-то... Это просто еще раз. Какие-то странные совпадения. Да, странные совпадения. И, допустим, есть такой мультик, интересный мультик есть, под названием Симпсон, американский, где прямым текстом описывается событие. То есть мультик это идет много лет. И прямым текстом описывается события, которые были, но через много лет, описанные там, они осуществлялись. Вот. И черный президент и так, далее, и так далее. Это все там описывается. В мультике, каким образом это могло быть? Как? Кто мог это сделать? Значит, получается, что? Получается, что есть люди, да, которые считывают информацию. Это никакие не конспиративные теории. Это, это ерунда, это мы так сегодня называем. Но наверху есть информационный слой под названием акаш, На санскрите это эфирный слой, где хранится информация. Вот эта информация доступна некоторым людям, не нашим людям, не нам, в трехмерном восприятии, и которые пишут фу, или которые ставят эти самые, они не понимают это. Вообще, о чем идет речь, им это непонятно. Они слышат это, воспринимают это все очень и очень персонально, поэтому это и происходит. А вы, э, мы все, должны воспринимать это просто как информацию. И не реагировать на нее в данную секунду, а думать, а что за ней стоит такое. Вот мне повезло, я научился это делать, я не воспринимаю никакую информацию, да или нет, я верю, не верю. А раз она есть, значит, она есть. Она сегодня применима, она не Из нее что-то можно сделать с этой информацией. Можно нет. Купите золото, сказала. Точнее, не покупайте золото, сказала Галина во вчерашней передаче. Я с ней согласен, в принципе. Но каким-то образом золото подлетело вверх на какой-то период времени, что дало мне возможность выйти из этого, после чего она рухнула вниз. Это информация, которую можно сказать, я не верю, а можно взять ее, принять во внимание и действовать. Любая информация, она для чего-то дается. Любой человек, появляющийся на горизонте, на небоскоре, он для чего-то нужен. Я кому-то нужен, да, кому-то. Вы, друзья, кому-то нужны, своим каким-то. А кто-то вас просто не воспринимает. Ну, такое сегодня вот у нас. Так вот, можете представить, что есть ссылка, где фараон Эхнатон в 1300 году хотел, ну, я не знаю, есть был фильм, кстати, польский фильм был в каких-то там, не знаю, в конце 60-х годов, там и даже Барба, Барбара Брыцкая играла. Вот, ну, назывался он «Фараон». Обалдеть! В то время, в то время, 60 конец 60-х годов, по-моему, это 65-м, не помню, год. Mm -hmm. uh, вот. Я смотрел этот фильм, mm -hmm. uh, и тогда смотрел этот фильм. Uh, потом я вот нашел, и он у меня есть. Я потом еще раз посмотрел. Uh, очень любопытно. Так вот, uh, король Рамзес боролся, ну, в то время, так это показано, он боролся против жреческого владычества. То есть там э, были очень много моментов. И он боролся, вот этот ворон Эхнатон, ну их несколько там было, он боролся против сатанизма в то время. Представляете, да? 1400 год. Да? Но ему это не удалось. И вот это э, Эхнатон и Неферт, знаете, да? царица Нефертити, да? Они являлись для вот этого фильма, мультика, Симпсонов, они являлись э, как раз таки прототипами. То есть есть гениальные создатели каких-то фильмов, или даже они и не предполагают, но то, что они создают, ну вот «Аватар», допустим, Джеймс Кэмерон, допустим, фильм «Аватар», который надел много шума. Да? А ведь что там? Взять посмотреть спецэффекты, в очках в этих сидех, там 3D это было, да? Вот. У меня даже есть это DVD, еще до сих пор диск в этом 3D, очки тоже. Ну, очень классно. И там джунгли, там все это. Но ведь смысл какой? Дерево, уничтожение. Это же уничтожение планеты всей. Вы понимаете? Вы знаете, где дерево находится? Дерево. Мы же привыкли, что дерево растет где? На земле. Корни на земле. А все остальное хроно наверху. Так вот можете себе представить, вселенная дерево растет оттуда. Почему оно растет оттуда? То есть мы этого не видим, мы не воспринимаем нашим трехмерным зрением. Мы этого не можем воспринять у нас не 64, было 64 измерения пространства и времени. У нас три всего. И мы этого видеть не можем категорически. Но если дерево допустить, оно растет там, значит, там находится корни. А что находится там тогда в таком случае? А что наверху находится у нас? Бог находится наверху, творец, правильно? Поливать надо что Листики. Так мы на земле поливаем листики, потому что дерево-то там находится. Это наша природа, это наша сущность. Ну, возьми еще раз, напиши, фу. Ну, для тебя это чего, непонятно, да? Может быть. Ну, думать-то надо, в конце концов, да? Каким-то образом. Я не говорю, что, допустим, то, что я говорю, это, ну, же вещи, которые, ну, можно же анализировать. Кто сказал, что это не так? Почему мы все такие крутые и солнечные, Человек солнце, это сегодня он солнечный человек, сурья, да? Откуда? Почему? Почему мы такие крутые центры Вселенной и пупы Земли, которые мы все знаем, мы все говорим. Хоть в одном пункте я говорил о том, что я говорю, что это так, и по-другому быть не может. Ну, кто-нибудь разве слышал? Я даю только информацию. Приходит человек и говорит: да я точно знаю, что это так. Что ты мне рассказываешь? Вот. Он все знает. Почему? Он в ученый, понимаете? Он в ученый. Ну, дальше что? Я тоже имею такую, так сказать, эту самую схисточку, которую, да, мальчику. Ну, дальше что? Ну, а зачем? Понимаете, то есть, если мы будем вот так себя вести, то, разумеется, мы дальше никуда не пройдем и не продвинемся. Я хочу показать картинку. Кстати, ну, давайте я покажу. Вот, потому что там достаточно интересно. Это то, что было в прошлый раз. Вот, эти картиночки, да? Видите, да? То есть семь печатей, правильно? 7 труб, 7 чар. Вот здесь написано, да? А вот то, что я остановился в прошлый раз. И показывал вот это Лодига, и я говорил, а вот это вот вавилонская блудница, знаете, а точно такая же. То есть это о чем идет речь? Об изменениях, очень серьезных изменениях, которые у нас могут быть изменения, причем это начинается именно соединенных штатов то есть ну кто хочет почитать сейчас я не буду вот библейские вот эти вот сейчас рассказывать она называется так по-русски так Horror, это хор вавилонская блудница короче короче говоря сейчас у нас Идут очень и очень серьезные изменения, о которых мы даже не знаем. Вот. Значит, знаем ли мы, что во время изменения власти, то есть в Соединенных Штатах, были попытки, скажем, повлиять на это. И китайские войска стояли на границе Канады с Соединенными Штатами. А это удалось предотвратить, иначе это было бы очень-очень серьезно. Но там было очень много погибших. Я об этом даже... Но об этом никто не знает, на самом деле. Об этом не говорят. Но огромное количество людей погибло там каким-то образом. Значит, есть определенные коды. И вот я говорил о том, что... Значит, скажем, число 42... То еще такое число 42. А, то есть после 3 шестерок, после трех шестерок, это число 42, второе, по важности, 4 плюс 2, во-первых, 6. Да? А, и вот мне потом прислали: я даже это, это не знал или забыл, я не помню. Короче говоря, это 9 лет, 6, 6, 6, 6 месяцев. И вот. А, значит есть люди, которые видят какие-то события, которые будут проходить, им дается вот, то ли во сне, то ли там какие-то видения. Да? А, и вот мы приходим к году, в котором мы сейчас находимся. А, и это 21-22 год. А, значит, а, впервые а, Скажем, после окончания холодной войны, вот мы говорили с Олегом Пивоваровым, говорили, я говорил, так, так называемая холодная война, да? ну, ну, точнее не объявленная, холодная война и так далее, где там э, не было открытых противостояний, допустим, да, но такой момент, интересно, э, сейчас у нас какие-то гибридные получаются какие-то войны такие, да, и вот первое противостояние после времен холодной войны было значит, обстрел корабля в Черном море. Военный корабль Нафтов был в России. В Российскими кораблями, допустим. Вот. И Россия, в принципе, предупреждает. Ну, опять же, вещи. О каких-то, если вот э, британские военные корабли, то есть это же НАТО, да? это не обязательно Вот. И э, предупреждает о том, что вот могут быть применяться серьезные санкции. Э, Иран, допустим, который всегда был где-то вокруг само, самого себя они стали двигаться в другие регионы и уже стали появляться даже в том, что есть Балтийское море. То есть, в принципе, есть э, альянс, особый альянс, об этом упоминалось, он называется по-английски Три Си. Три, то есть, э, альянс нескольких государств, Балтийских государств. То есть. Э, Иранцы, иранцы, да, они э, предполагаются, еще раз, по некоторым кодам, о том что 22-23 год э, они могут контролировать довольно серьезные территории. Э, ну, мы же знаем, да, что сейчас происходит. И вот э, Нострадам, тот самый, он э, примерно, сколько это там 1600, да, ну, короче говоря, где-то 450, там, где, не знаю, тому назад, он э, в Катренах зашифровал определенные, ну, много, конечно, Катренов, но четверти, да, стихи, зашифровал э, вот это вот будущее, какие-то, скажем, войны, э, и глав, одну из главных ролей, ведущих ролей во всем этом деле будет играть, кстати, Иран. То есть локальные войны, кстати, Галина говорила, они будут локальными. Они не будут какими-то очень и очень действительно серьезными, где там будет гинуть огромное количество людей. Нет. Оно не должно быть, потому что вот в этих локальных войнах оно не будет какие-то такой удар, как типа Атлантида, раз и вся ушла. Нет, такого не будет. Это не время, короче говоря, сейчас еще. А будет там, там, там, там, там, там, там. Там будут климатические какие-то там, войны будут, очаги, каких-то конфликтов, будут какие-то изменения, там, цунами, землетрясения, там будут метеориты, которые должен упасть. И, кстати, юго, юго восток Соединенных Штатов, подвержен, несмотря на то, ну, я не говорю о том, что, скажем, не в этом году, короче говоря, но есть прогнозы, да, они есть. То есть разбежка есть, потому что в свое время еще Эдгар Кейси говорил о затоплениях и так далее. Но речь шла, или Майкл Скеллион, речь шла о 2000 году. А сейчас уже 2021 год. Ну, 20 лет уже прошло. Затопления как бы не было, поэтому я в это не верю. Многие говорят, да, это ерунда, он уже говорил, ничего этого не было. Ну, как вы расскажете тем людям? Которые, затопили, которые то место затопили, и их нету. Вот. Для них это осуществился, вот это предсказание, через 20 лет. Но они же не поверили, верно? Ну хорошо, 20 лет разбежка. Вот. Не сбылось. Да? Через 20 им легче от этого, их нет уже сегодня. Да? А мы сидя, сидя у себя дома, вот, или грея пузо где-нибудь там себе, под солнышком, да, рассуждаем о том. И как правильно, как неправильно, вот это плохо, это неплохо, это надо. Все в теории. Все, мы теоретики сегодня, да? Дальше. Значит, очень серьезные, вообще-то говоря, события происходят в Китае. В Китае две дамбы разрушены, одна главная дамба на пороге. Если это будет разрушено, то это будет отражаться на очень многих вещах. В частности, на финансовых рынках без вопросов. А финансовые рынки и вообще финансы, как бы мы не хотели быть очень и очень этими самыми духовными людьми, это неотъемлемая часть нашей жизни. От этого зависит очень и очень много потому что это деньги. И это деньги для нас это звон. И мы лютые многие ненавидят, потому что они, видите или добились, они и так далее. А мы вот здесь все бедные и несчастные. Изменения будут происходить. И закрытие бирж будут абсолютно без вариантов. Поэтому мы должны знать, на каком этапе мы находимся на каком месте мы находимся для того, чтобы не быть подверженным этим катаклизмам. Так вот, есть прогнозы о том, что, допустим, Китай с Индией будет очень серьезно. Значит, Япония, Тайвань, Тайвань и Индия – это серьезные враги, Китая, да. Далее есть э, данные о том, что Китай конкретно опубликовал, представляете, ну вот сроки, когда он собирается там внедряться, скажем, в Тайвань. А дело в том, что население Китая в 60 раз больше, чем население Тайваня. Вот. Далее речь идет о Филиппинах. Что идет, почему Филиппины? Филиппины сегодня один из вариантов новой эпидемии. Эти эпидемии, это будет цикл. Эпидемий, цикл. То есть это цепочка. А мы сейчас видим звенья. Маленькие. Всего лишь звенья. Вот этот вариант, допустим, который сегодня там, по всему миру, вот такой вот Делта, это цветочки пищу. Хотя там много людей да, умирает. Но это все равно еще только цветочки. Потому что будут гораздо более серьезные. И расскажите, как это, как это остановить? Какие? Сегодня, вот мне, вот мой приятель из Нью-Йорка сказал о том, что сегодня все, и вакцинированные, и не вакцинированные, должны ходить в масках. А есть исследование удивительно, да? А вот я не против, еще раз, это закон такой, значит, надо законно соблюдать. Хотим мы или не хотим? Вопрос другой. Для чего это? Это вообще не вопрос для чего. Для чего это понятно, для чего, да? Но вопрос, как нам в этом, согласны не согласны не имеет значения. Как нам в этом жить, потому что вот это все закрытие носа, да? Мы должны дышать, да? Правильно? И даже бактерии или вирусы, ну, не вирусы, бактерии, они же есть бактерии не только плохие, они же есть хорошие. То есть что мы делаем? Мы просто закрываем им доступ. И это означает, что мы дышим этими же нашими бактериями, которыми мы не можем дышать ими. Но чисто логически рассуждать. А почему мы тогда... Ну, как мы можем вот так вот ходить? Ну, я знаю, что есть люди, которые вообще дышать не могут. Но я, допустим, я не могу. Я не могу, у меня голова начинает болеть. Значит, что, противогазы все должны ходить, я никак, никак не могу понять. И я еще раз говорю, это не против того, чтобы это делать. Это нормально. Нормально в рамках, еще раз, законов. Мы не можем нарушать законы. Сколько угодно выставайте, но есть причина, почему этот закон вышел. А он вышел, потому что вот есть причина, почему, О, как говорится, он вышел. короче говоря, очень много всего, да, значит, 21 мая был специальный код, 21 мая, который был связан, допустим, с планетой Небил, да, или планета Экс как ее называют, Захария Сичин, кто не знает, почитайте, интересно. Вот. То есть Ниберу официального официальное такое, как бы планеты нет Ниберу. То есть все об этом говорят как об астероиде. Но ведь если мы вспомним о том, что был заключен договор между планетой, этой планетой Неберу, и землей на поставку золота, потому что, если допустить, что это так, на поставку золота, потому что золото на эту планету не берут, который был заключен очень-очень, не в наше время. А потому что золото это единственное средство для поддержания атмосферы на этой планете, не астероид Планета. Когда будет планета признана? И, возможно, она уже есть неофициально признана, как считается. Короче говоря, попадает на код 2021 год. Код попадает на это. Причем дата должна была быть, дата должна была быть. Но эти даты, то есть мы считаем, что если вот на нас что-то не упало и не объявили о том, что вот было, то эта дата ничего там не произошло. Как мы это знаем, что не произошло? Как мы знаем, если погибло чуть ли не 100 тысяч человек на границе? Вот когда Китай, я говорил, там, граница Канады Соединенных 100 тысяч человек, и об этом никто не знает. Как это может быть такое вообще-то? Это вообще полный нонс. Что-то здесь есть такое, чего мы не знаем. Да? Ну и, собственно, это не теория. Заговоров меня это вообще не интересует. Но есть и есть. И дальше как это нам знаем, не знаем? Это же не имеет, в принципе, большого значения. Имеет значение многие другие вещи. Короче говоря, было признано, сейчас много признаются всяким там небесным телам. Ну и новые кометы, они будут называться, то есть кометы назывались, вообще-то говоря, Си-2014, то есть коды 2014. 2021 тоже код, разумеется. И вот сегодня они будут называться, допустим, вот есть комета, да, которая называется Си-2014. Сейчас я прочитаю, кстати. Си-2014 un 271 То есть... Uh, уже была определена дата 20-го, 10 2014 года. И через два дня была признана, точнее, не через два дня, а через 6 лет, 6,66 лет, ну, год, да, 6 лет и 66, да, десятых этого года было открыто, знаете, что было открыто? Значит, Организация Объединенных Наций. Дальше. Число 27. Это код 2027 года. И вот я хочу показать, и на этом мы, наверное, сегодня закончим, да? Я хочу показать одну вещь, которую в прошлый раз не показывали, это вторая часть, да? Ну, еще раз это имеет отношение к западной астрологии что здесь показано смотрите март 1347 года и март 2024 года то есть здесь показан стеллиум так называемый стеллиум стеллиум да это астрологический такой э, ну, термин обозначающий наличие планет в одном из знаков э, от 4 до 12 планет в одном знаке. То есть они практически идентикал, что было в 1347 году испанка, который уничтожило огромное количество людей. 2024 год это определенный код. В прошлом году, в прошлый раз, точнее последней вот этой программе в первой части речь шла о еврейском годе да? шмита годе 5782 83 84 и с каждым годом это будет то есть это код еще раз это не просто год почему-то вот у нас у нас же это формально, у нас же не код. можно все что угодно приравнивать. Это все, это все как бы формально, это все ерунда, по сути дела. Но он имеет свой код. Господь, почему календарь, юлианский календарь. Вот. Но восточные, восточные это лунар, лунные года. короче говоря, отчет идет по луне, не по этому самому. Поэтому тысячи и Разница такая большая, правильно? Потому что сколько там? 28 с половиной дней, да? Вот лонгий там, месяц, и вот. Короче говоря, вот это 2024 год, будет определенная конфигурация, так называемый стеллиум, и тут планируется очень-очень очень серьезные какие-то возможные, еще раз возможные. Не то, что даже планируется. Но пред... но ну, если мы видим о том, что там, то можно предположить, что возможно это произойдет. Это Никто не говорит, это не написано. Но такая вероятность, короче говоря, есть. И вот эти коды, они действительно очень и очень серьезные падают. А, параметры значит планеты нибиру они совсем другие поскольку ну, другие короче говоря точно так же, как другое восприятие нами той планеты на которой мы все живем а именно земли об этом мы говорили нет таких диаметров радиусов длинных окружности это полная, полная чушь речь идет о миллиардов миль они а 6400 километров радиус земли или диаметр тысяч 12800 или длина окружности это, это вообще полная чепуха вот. потому что это не та земля которую мы видим мы видим в нашем трехмерном восприятии будет открыты совсем скоро будет открытый моря материки океаны и так далее. дорогие друзья я благодарю всех тоже не, не быстро это было, но это тоже не последняя программа. Мы продолжим третью часть. Там много материала, вообще, на самом деле. Всего доброго.